Итак, всем привет, с вами Банан Иван, и сейчас я запускаю свой летсплей по ванилю в Майнкрафте, с нашего 2019а. Давайте ведем сид, пускай это будет One. Банан Иван. Банан. Все, давайте начинать. Итак, вот я и появился. Так, надо бы выйти. Асма... Угу. Классный хит. Чё сказать. Я буду играть с датапаком на новые ачивки. Угу. Их тут более 830. Вот у нас и есть первое достижение, нарубить дров. Так, надо бы сохранить эти координаты. Так, все. О, итак, я нашел шахту. Угу. Так, сейчас мы скрафтим свою первую кирку и отправимся в шахту. Здравствуйте. Тем временем мы уже и нашли железо. Угу. Да, нормально. Вот мы уже и с каменной киркой. Ух ты! Мы уже выполнили еще две ачивки сердце тьмы, погрузитесь в кромешную темноту и спелеолог. Нет? Опа стоять пока я освещал пещеру я нашел что-то <свист> смотри смотри <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Интересно. Да. Уйдите, пожалуйста. Привет. вещи надо бы убираться отсюда О, сундук ну как такое можно упустить уху смотрите алмаз так тем временем я добыл уже более стака железа и вот я уже наверху так, надо бы сделать печку хотя бы, но у меня нету на нее ресурсов, значит, надо бы добыть. И мы выполнили достижение горячая штучка. Итак, я злой, хочу жрать, садится солнце. Да. Лосось! костная мука чё так я думаю мне 9 лосося хватит быстрее надо это пожарить так тем временем уже готовы стак железных слитков так вот и все И быстрее спать. Вы не можете уснуть, пока рядом монстры. Вы чё? О, зомби-житель. Так, мне кажется, мы нашли идеальное местечко. Вы только посмотрите, какая деревня большая. Всем привет, это опять я. И тут произошла одна такая фигня. Короче, как оказалось, я снимал без звука, я забыл включить микрофон. Поэтому... Вы не увидите, как я развивался. Но я построил тут а, небольшую шахту. И прокопался немного вниз. И сделал несколько а, этажей. Лестницу я сделал вот таким способом. Вот. И сейчас, короче, идет а, второй день съемок. Я уже смонтировал почти половину ролика. Так что... Надо продолжать его делать. Итак, ребят, я сейчас отправляю шахту. Буду копать вниз. Пока не дойду до 11 уровня. А затем буду искать алмазики. Сейчас мы на каком уровне? Сейчас мы на 38 уровне. Фу, смотрите, я нашел опять заброшенную шахту если вы можете если вы запомнили то в начале данной серии мы уже нашли шахту и тут второй раз у смотрите неплохо так уйди а арина Итак, я начинаю колпаться к алмазикам. Ладно, я наврал, у меня нет э, дерева, чтобы сделать э, факела, поэтому я сейчас отправляюсь домой, возьму дерево, сделаю факела и приду сюда снова. Бум бамбыч. Не понял, где бум бамбыч? Бум бомбыщ как я тут прошел и не заметил вагонетку! М. Ну и ладно... у у У-у-у-у! Ё-моё! Смотрите! Так... Кек, у меня такой впервые! Чтобы прям рядом... Уйди! Ну ладно. Чтобы прям так рядом находились а, алмазы. Капец, круто. Так, выкинем это все дерьмо. Вот они. Первые алмазы. 10 алмазов и еще один в сундуке. Это прекрасно. Итак, все, я вылез. И итог такой. 10 алмазов, 47 угля. 2 стака. Редстоуна еще 41. 33 железа, 33 золота. В принципе, неплохо. Ай, слышь говно. Иди сюда. О -о -о -о Нет, не взорвайся. Нет! Надеюсь, вам ролик понравился. Я над ним старался. Я его монтировал не знаю сколько. С вами был Банан Уан. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.